Сколько времени прошло Летят, бегут века Но голоса кровавых лет Не смолкнут никогда на кровь до смерти мгла В душе один лишь лед Война бесчувственно смогла Забрать всех наперед Ты уголь в сердце для меня Солдат, что не дожил И навсегда твоя душа Меркает у могил ведь в той войне отец и брат мечтали мирно жить Мечтал быть с мамочкой солдат Но не успел дожить Прости, солдат, что ты не знал Объятий детских рук Что счастьем милостно кричат мой папа И бегут Прости, солдат, что внукам ты сказок не прочел Не предъявил медали им Порез во все плечо Спасибо, Родина моя Забыла боль войны Но не забыла тех она Чья жизнь ушла в мечты Спасибо вам, бесстрашные Я не забуду вас Отдали жизнь в ужасные дни скорби Для всех рас Вы все герои русские Богатыри Руси Вы богатырили Мирные года для всей земли.